Привет! Я стою почти на пороге. Привет! Я Мила Филиппова, Южная Флорида, море песок, Бриз и Океан. Итак, сегодня я расскажу вам. Такую электронику бы. О можно... oh, no. no. нет, нет, нет, я ошиблась. Я вовсе не собираюсь ехать сейчас в Коско. Об этом будет мой следующий репортаж. А сейчас я собираюсь поехать по Atlantic Boulevard к своему новому офису Real Estate, который называется Location. Находится он на Atlantic Boulevard. Мы на выходе из моей квартиры. Поехали. Едем по моему замечательному комьюнити, о котором я вам уже не раз рассказывала. Здесь очень много пальм, поэтому оно называется Palm Air. Ну вот, едем, едем. Так, Atlantic Boulevard. И вот Location Real Estate. Интересный спеллинг написания слова location. Вместо буквы C в середине вы видите букву K. Это всего лишь раньше компания называлась The K Company. И это чтобы напомнить своим а, клиентам, что это все-таки а, их любимая The K Company. А теперь она называется Location. А теперь слева по курсу мы видим а, здание, к которому я приближаюсь а, на своей машине. И это здание называется The Envy Luxury Rentals, что в переводе означает «на зависть квартиры люкс в аренду». И это здание действительно инновационное. Посмотрите, я прикрепляю некоторые картиночки, и вы увидите, насколько оно инновационное. То есть деревья, растущие на среднем этаже. Это действительно впечатляюще. И вот не набралось и трех миль, как мы приближаемся к океану. Впереди вы видите высотки, они стоят прямо Ocean Front на берегу океана. Сейчас мы пересекаем Draw Bridge, раздвигающийся мост. Таких очень много в Санкт-Петербурге. О oh май гад, это же мой hometown, мой родной город. И вот мы по а, этому мосту переехали, приближаемся к перекрестку, и сейчас выезжаем на финишную прямую океан. Вы уже наверняка поняли, насколько я обожаю, люблю океан. Каждое утро, приезжая сюда для своей пробежки, для своего утреннего купания в океане, я настолько себя облагораживаю, я настолько себя, я настолько себе поднимаю настроение и задаю заряд на целый день, что пожелать это всем вам. Я желаю всем вам вот такого же настроения, океанского настроения на весь день, на всю неделю, весь год. Тот заряд, который океан дает вам, неизменен. Всего вам хорошего, друзья. Пока, до новых встреч. I'm I can't this, I'm I this,